Друзья, всем привет! Это Илья Рахманин. Сейчас я вам покажу самый правильный процесс консервации стационарного мотора Mer Cruiser. Лодочка у нас новая. 2015 год. Кромлайн. Клиент стоит максимум 2 месяца на ней. Итак, первая консервация. Наш комплект инструментов приспособление. Значит, консервант для топлива, двухтактная масса с бензином, плюс э, спецконсервант для топливной системы. Дальше ударная отвертка, звезды шестигранники, нож, шланги, вот такую штуку. Головки 7 на 8 вот такие для пробивки одной системы. Или, в общем -то, и в общем-то и все. Поехали вырелку дальше скидываем быстро схем сбоку вас приглас водичка также мы делаем с другой стороны держим сюда резиночку что скидываем сбоку там две, две. Что-то странно ну, с них. Обязательно, чтобы резиночки были, не они потерялись. И отсюда. А по как холодильник, что ли. 185, Андрей, Везде 185. должна пойти вода. Цель у нас Recruiser 350 Magnum. контурное охлаждение. Слили всю воду. Надеваем быстро съемы обратно и работаем дальше. Скидываем шланги странника, чтобы залить тосол. Вот так мы залили сюда тасол. Одеваем все шланги, закручиваем. Вкручиваем крышку, Потом снимаем воздушный фильтр, чтобы добраться до дыши. Откручиваем топливный, который идет на бак, ставим шланг, который мы опускаем в наш консервант. Чтобы подсоединить шланг, мы сейчас будем прокачивать топливную систему, будем прокачивать консервантом, который мы сделали. Консервант. Перед этим я уже рассказал, что входит в состав. Вставляем шланг туда. И получается мы закольцовываем систему. Работаем бенз Ждем, пока у нас польется из обратки наш консервант, пока идет чистый бензин. Ну, вот вроде синий пошел. Давай еще раз, вот, Еще синий. раз два давай, с Синий, синий уже. Давай. Ну давай еще. еще. Давай. Угу. еще так мы промываем топливную систему. Собираем все в обратном порядке. Закручиваем, не забываем закручиваться из лотничок на топливной рампе ночка будем заводить здесь будет конечно фонтан закрутили проверили все хорошо артую все да Слушаем его. И ждем, когда белка дожал, пойдет белый. До мира. Собираемся в обратном порядке. Откручиваем сливные пробки, включаем шланг бензобака и все готово. Последний штрих. Сливаем тосол И все. Ты законсервируем, закастрирован на зиму Крутили жопную трубку, чтобы все стекало. Проверка маслица На эмульсии эмульсии нет. нет почему Также мы снимаем аккумуляторы на землю. Ставим периодических на зарядку. Здесь сняли. Сейчас второй. Все, законсервируем мотор. Сейчас человека его укроют на зиму. И до весны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи.